Конечно, дело, это. это все как в сериале «Бестыдники». То есть алкоголики и вот этот умненький. Алло. Взял, взял, взял. взял. он этот лип. Не, нет, как... Лапка не так. Это... А ну, держи вот так телефон. Обет. Обет. на. На. пойдем, тянем. М? Вкусно. Дай почищу. Если бы эта плотва при жизни знала, что с ним будет. Она бы никогда не ела того червяка. Маленький кусочек дай. Сейчас я же хочу дать. Ну, Серега, дай ему кусочек. Сейчас, вот. Тут сниму, тут все Да он же сейчас рассветится. Пошел попрошайничать по людям. А там просто рыбы. Иди сюда, на. Ой, как вкусно! Как Всё, в... На один зуб. Все, иди сюда. Так, надо чуть -чуть. На. Так, проси, проси, проси. Давай, на. Пальцы Что? мне не подкусывай. Все.